Привет, студент! Пока осенние ветра поют о предстоящем мне первокурсника, а погода удивляет нас каждый день, я расскажу тебе новостях студенчества. В эфире «Универ -ньюс» и с тобой я, Оскар Галимов. Поехали! Их диагноз – инстамания. Девушки из соцсетей повлияли на мужское сознание. 25 лет работы. Ректор КФУ Экшат Гафуров принял участие в торжественном заседании Академии наук Татарстана. Академия наук Татарстана исполнилась 25 лет. В торжественном собрании приняли участие первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров, вице-президенты и президенты Академии наук разных стран. Как отметила свой юбилей Академии наук Татарстана, расскажет Анна Глазунова. В пятницу свое 25-летие отметила Академия наук Татарстана. На торжественном собрании собрались ученые, представители исполнительной власти и общественные деятели. Поздравить гостей и участников встречи приехал ректор КФУ Гафуров, президенты и вице-президенты Академии наук Азербайджана, Румынии, Туркменистана, Киргизии и других стран. На встрече присутствовал и первый президент Татарстана Ментимир Шаймиф. Именно он 30 сентября 1991 года подписал указ о создании Академии наук Республики Татарстан время в Академии 6 научно-исследовательских институтов. На встрече рассказали о деятельности научных институтов и центров Академии наук Татарстана. 30 сентября. Ровно 25 лет тому назад. Много смелых решений было в то время, но в целом они, каждый из них, практически весь продерж. Это издержки сдержке в любом большом деле бывают. В связи с празднованием 25-летия Академии наук ряд сотрудников были удостоены ведомственных наград. Кого-то отметили благодарностью президента Республики Татарстан. А 49 сотрудникам была объявлена благодарность президента Академии. За эти 25 лет была проделана серьезная работа с сотрудниками Академии наук. В числе наиболее масштабных проектов Академии, завершение издания собраний сочинений Гаяза из Схаки, создание татарской энциклопедии, исследования в области татарской филологии и другое. Анна Глазнова, Ленардо Влитяров, Универ -Ньюз. А теперь пришло время самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика веб News. Рубин проиграл в Краснодаре. Единственный гол в матче забил Ари. Более двух тысяч лнинцев приняли участие в республиканской акции День посадки леса. Всего было высажено 3110 деревьев и кустарников. Танки в городе. Казань примет российский суперфинал World of Tanks. В столице Татарстана приедут четыре лучшие команды. За 8 месяцев 2016 года Казань посетили 2 миллиона туристов. В текущем году в столице республики открылись две новые гостиницы и 32 хостела. 4 октября жители Казани напишут всероссийский диктант по этнографии. Участникам образовательной акции может стать любой желающий. Завершился первый казанский полумарафон. На соревнования приехали полторы тысячи спортсменов. Ученые КФУ обнаружили у татар генетическую особенность, затрудняющую выявление предрасположенности к раку. Так как в Татарстане проживает всего около 36% всех татар, живущих в России, есть необходимость выхода исследования на федеральный уровень. Казань стала первой в списке красивейших мест в России, куда стоит съездить. Рейтинг составили специалисты системы веб-поиска информации о воздушных перевозках SkyScanner. Авторы отмечают, что в Казани Восток встречается с Западом. Татарстан стал больше обеспечивать себя собственным продовольствием. Доля мяса и молока из других регионов снижается, а ввоз крупы и овощей растет. Россия заняла девятое место в топ-20 стран мира по затратам на научные исследования и разработки с показателем 40,5 миллиардов. Наша страна разместилась между Великобританией и Бразилией. В борьбе за авторитет все средства хороши. Выпускница Института психологии и образования КФУ разобралась, как следует использовать социальную сеть для неподдельного влияния на окружающих. Смотрим. Говорят, что мужчины намеков не понимают, и женщины напрасно тратят время, пытаясь завуалированно добиться от своих спутников того, чего они хотят. Алена Иванова заявляет, что это не так. Почему бы нет? Почему в взаимоотношениях не использовать что-то дополнительное? Многим сложно говорить что-то в лицо, многим проще написать смс, а многие вообще не хотят, предположим, появляться. Они хотят быть гордыми, оставаться гордыми и при этом что-то показать человеку. Именно Инстаграм дает эту возможность. Ты можешь в любой момент выложить фотографию, и твои подписчики это увидят. И вот как на нашем примере мужчин, это можно задействовать, спровоцировать на какие-то дальнейшие действия. Как правило, большинство людей заходят в социальную сеть ежемесячно, а скорее всего, даже ежедневно. Молодой специалист утверждает, что девушки особенно склонны к применению невербального воздействия на противоположный пол при помощи фото, лайков и комментариев. Особой популярностью у девушек пользуются фото в заведениях или демонстрация особенно яркого образа, прекрасно осознавая, что все это вызовет у партнера целую палитру эмоций. А зачем? Ответ прост. Чтобы сподвигнуть его на контакт. Был интересный такой момент, то что а, девушка гуляла с своим парнем по торговому центру, она себя неважно чувствовала, ей захотелось, а, чтобы он ей что-нибудь купил. И в этот момент она зашла а, в уборную, и сделала фотографию в зеркало и подписала, а, лучшее лекарство это давай мы что-нибудь тебе купим. И, собственно, это сподвигло ее молодого человека ей что-нибудь купить, потому что она выложила это в Инстаграм, и на следующий день она получила то, что хотела. Алена не скрывает, что во время исследования ей встречалось немало смешных и даже абсурдных случаев. Однако смех смехом, но подобный вид манипуляции может в любой момент перерасти в настоящую инстаманию. Судя по моему исследованию, я когда была, брала интервью, у лиц мужского, так и женского пола абсолютно все утверждали, то что они используют Инстаграм ежедневно. Они обязательно, не обязательно они выкладывают фотографию каждый день, но каждый день они просматривают ленту новостную, они смотрят различные паблики, в которых там какие-то рецепты, фотографии красивых людей, которые занимаются спортом. И, конечно же, они смотрят на своих друзей, наблюдая за тем, кто кому ставит лайки, кто кому ставит комментарии. С точки зрения психологии, данный способ взаимодействия не является чем-то преступным. Более того, он считается довольно эффективным и хорошо помогает решать конфликты. Обратите внимание на свое окружение. И наверняка вы найдете немалое количество виртуальных манипуляторов. Кстати, не исключено, что таким человеком являетесь. И вы сами. Аделя Мухамедовична Ленарта Влетьяров, Универньюз. Вся республика сидит за ажиотажем вокруг голосования, за дизайн будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Казань уже в тройке победителей, и мы собрали самые яркие необычные фотографии с будущими банкнотами. Смотрим.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 А на этом все. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе последних событий. С тобой был Оскар Галимов. Пока!